Так будь любезен, обеспечь этот народ пропитанием. И без стыда и совести эти люди еще и пытаются изымать у людей, кому тем, что все-таки происходит в их головах, в головах а кадыровцев, как они вообще вот а доходят до такого, почему они так себя ведут. А я пришел к выводу, что все-таки они... Как мне кажется, в свое время они построили себе вот этот иллюзорный мир, и уже они в него, видимо, поверили, и они живут теперь исключительно в нем. И в этом их иллюзорном мире у них все очень хорошо. У них полный достаток. Огромные, огромные финансы, власть, все есть, понимаете? Замки, автомобили, квартиры, отдых в лучших местах этого мира, ну, куда пускают, разумеется, они не, не везде, конечно, пускают, а, дорогущие автомобили, там, яхты, ну, все, что, самолеты, там, все, что вот вы, вы можете в, в, в термин «luxury» да, включить, вот это все у них есть. И они думают, что так же прекрасно живет и вся республика, весь народ. Посмотрите просто на то, что говорит в своем недавнем эфире, Магомед даудов по кличке Лорд. сор, он говорит, что к ним обратился человек. 42 года 8 детей отец огромной семьи 8 детей через 2 недели после объявления карантина к ним он обратился и попросил помощи он говорит сказал что мне нечем уже кормить свою семью мне нужна помощь и даудов говорит у него говорит дом хороший добротный у него говорит, два автомобиля всего лишь две недели, говорит Даудов, прошло, как мы объявили, карантин. И он уже, говорит, просит помощи. Здоровый человек, 42-летний, у него 8 детей. Ты что, говорит, не, не запасся на две недели даже, чтобы прокормить свою семью? У тебя нет, говорит, средств. Ты типа ты не создал себе запас, чтобы две недели прожить в карантине? Понимаете, он реально уже он, он попутал берега. Этот человек, он уже отключился от реальности. Он думает, что все люди живут так же роскошно, как и они. Конечно, у него нет, у него 8 детей, у него огромная семья. Как он будет их две недели содержать, если он не работает? Чтобы содержать эту семью, ему нужно каждый день выходить и зарабатывать. И Даудов ему предлагает одну говорит, из своих машин «продай» говорит, и накорми своих детей. В карантин! В карантин, когда за то, что ты выходишь на улицу, они тебя пинают, сажают тебя э, в УАЗик, отвозят в отдел и всячески наказывают, он ему предлагает выйти и продать автомобиль. Вы представляете, насколько этот человек вообще отключился от реальной жизни? И вот это, по всей видимости, истинная причина того, почему они так над нами издеваются и они так к нам относятся. Они, по всей видимости, реально уже думают, что все живут так же прекрасно, как и они. И Я помню, раньше в качестве анекдота у нас рассказывали, что якобы мать Кадырова, Аймани, она в одном из своих разговоров, то ли публичных, то ли не публичных, не знаю, сказала, что нет ни, одно, ни одной чеченской семьи, у которых под подушкой не будет миллиона рублей. И тогда все об этом говорили, удивлялись. Неужели она действительно так думает? И вот я, я не знаю, на самом деле говорила она это или нет, но если даже она это сказала, или даже если она этого не говорила, это их убеждение. Они думают, что действительно все люди живут так же в шоколаде, как и они. Что мы все принимаем шоколадные ванны, Отдыхаем в Дубае, у нас есть там круглогодично арендуемые виллы, и нам нет проблем, имея огромную семью из восьми э, детей, две недели их кормить не работая. Лорд убежден, да, вот этот Дауда, он убежден, что человек имеет средства, и он должен их, значит, э, содержать, то есть может их содержать. Я... Я убежден, что человек, у которого есть восемь детей, он, ну, он должен быть очень богатым человеком, чтобы у него были какие-то запасы. По факту, в республике люди так не живут. Люди живут одним днем. Сегодня он утром выезжает на работу, и вечером он привозит домой средства, на которые завтра его семья будет есть, пока он будет работать завтра. И обратно вечером он привезет деньги, на которой обратно эта семья будет завтра есть. Так устроена жизнь большинства нашего народа. Но зажравшимся а, грабителям своего народа, людям, которые награбили бюджет, потом на эти награбленные деньги выстроили себе заправочные станции, различные рестораны, Иные ну, иные там бизнес, предприятия, и получается от этого огромные доходы, им этого, конечно, не понять. И поэтому они удивляются. И, имея 8 детей, ты говоришь на две недели, что не, не мог себе запас продуктов сделать, там, у тебя что нет финансов, надо, чтобы протянуть две недели. Нет, Даудов, нет у него финансов. И даже если бы у него были бы эти финансы, ты, как власть, объявившая этот карантин, ты обязана, обязана как власть содержать этого человека, он не должен тратить свои сбережения, даже если они у него есть. Ты объявил этот карантин, ты лишил этого человека работы, будь любезен, обеспечивай этого человека пропитанием, минимальным питанием, хотя бы тем минимумом, который ты обязан ему дать. Это твоя обязанность, тебя никто не должен просить, чтобы ты его кормил, ты обязан его кормить. Ты же власть, ты же заботишься о народе. Ты же говоришь, ты избран туда народом. Так будь любезен, обеспечь этот народ пропитанием. И без стыда и совести эти люди еще и пытаются изымать у людей коммунальные платежи. Они закрыли людей, лишили их работы, лишили их возможности вообще как-либо выходить на улицу, чтобы зарабатывать денег. И теперь они просят их платить за газ. Смотрим. Стоит отметить, что договорные обязательства никто не отменял. Абоненты должны по истечению расчетного периода предоставлять показания счетчика и производить своевременную оплату. Для этого людям не обязательно выходить из дома. Это можно сделать дистанционно или же позвонив на номера горячих линий. Вся подробная информация на корпоративном сайте gazpromrg.ru. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года платежи упали на 44%. Это губительно отражается не только на компании, но и в целом на республике. Несвоевременная оплата приводит лишь к накапливанию долгов. Убедительная просьба оплачивать за потребленный газ своевременно. В противном случае компания будет вынуждена в принудительном порядке взыскивать долги через судебный орган. Вы поняли? Карантин – это не повод не платить по коммунальным платежам, дорогие мои. Поэтому будьте любезны, не работайте. Мы, мы лишим вас работы, говорит нам кадыровская власть. Мы лишим вас возможности выходить на улицу, но при этом мы будем требовать вас, чтобы вы платили коммунальные платежи. И вот здесь вот обратно возвращаясь, почему они так делают? Неужели, вот вы, вы спросите, неужели они не понимают, что у людей нет денег, не работая там месяц, чтобы платить после этого еще и а, за коммунальные платежи? Они походу это реально не понимают. Вот представьте себе, люди настолько уже отключились они наворовались, они нажирались, и они думают, что все люди такие же, что у всех есть такие же возможности, все также чувствуют себя шикарно. И у них есть под подушкой тот самый пресловутый миллион рублей, о котором, о котором нам говорила, или может не говорила, Аймания Нисиевна. И они просто из этого миллиона возьмут несколько тысяч и заплатят за газ. Вот так вот думает Кадыровская власть. Поэтому я даже не знаю, что посоветовать нашим людям, нашему народу. Здесь ситуация абсолютно безвыходная. Объяснить этим людям, что дела обстоят не так, что людям тяжело, я так понимаю, что не получится, это невозможно. Они убеждены, что у всех, у всех все так же хорошо, как и у них. Поэтому придется просто, видимо, умирать с голоду, Просто умирать и, или унижаться... Перед ними и просить у них эту помощь, а они будут упрекать, говорить нам, продавайте свои автомобили, правда, не, не знаю, как мы их будем продавать, в карантин, когда нас не выпускают, и потом будут, видимо, давать какие-то подачки, снимая это все на камеру и говоря, что вот, если бы не фонд Кадырова, если бы не Аймани, Несиевна, то весь народ у нас погиб бы в этот карантин. Пусть Аллах дарует нам стойкости и терпения в эти нелегкие испытания. Поистине, нас постигли очень серьезные испытания. И, и главное испытание – это не коронавирус. Главное наше испытание – а, это, это власть. Это преступная власть. Да погубит ее Всевышний Аллах. Варандо – просто донат. Баракаллаху брат Благо бабки имеются. Ассаламу алейкум, брат. Поистине, насколько же они глупы и насколько же Аллах наилучший из хитрецов. Люди, которые убивают и пытают невинных, прикрывая законами РФ, в прямом эфире зачитывают обращение, в котором...